Господа бояре, а вы знали о том, что древние укры, оказывается, выкопали Черное море? Об этом свидетельствуют их летописи, написанные в период с 2014 по 2021 год. На мой резонный вопрос, зачем древним украм понадобилось выкопать Черное море, я получил вполне логичный ответ. Ну как зачем? Чтобы мыться! «Ну, хорошо, говорю, я понял. Выкопали море, помылись. А куда вы девали весь грунт, который вы оттуда вынули? Оно же большое Черное море!» «Ответ меня убил. Древние укры, оказывается, еще и насыпали Кавказ». На медни задонатили мне хороший коньяк, приговаривая этот божественный напиток необходимо употреблять с сыром и дичью. Сыра у меня не было, дефицит, понимаете, а дичь я решил найти на ютубе и так и нашел. В трендах Ютуба уже недельку бултыхается канал Deutsche Welle. Это такой немецкий канал, но он как бы с переводом на русский, чтобы россияне могли послушать, что там гутарят немцы. По масштабу звездежа это примерно как Голос Америки лет 50 назад, который Голос Америки советские граждане таки могли послушать, если КГБ не глушило. Но вот на сегодняшний день наше КГБ что-то Deutsche Welle глушить не хочет. А жаль. Самое свеженькое, что попалось мне на глаза, это был вот этот ролик. Почему россияне уезжает в Стамбул. А то, блин, мы не знаем. У меня еще в начале моей творческой деятельности был ролик «Зачем бабы ездят в Турцию?». Там все предельно ясно рассказано, Но я решил послушать такие немецкую версию. И о ужас! В Стамбуле действительно не работают все карты Visa и MasterCard. Кроме карточек Альфа-Банка, разумеется. Я с такой картой ездил. Альфа-Банк уже все перевел на платежную систему Мир и UnionPay. Так что все там прекрасно работает. К тому же, если если закажешь карту по ссылочке в описании, получишь на нее бонус в 500 рублей, если начнешь ей пользоваться. Оказывается, россияне и россиянки выкупили все билеты на концерт тамошнего рэпера Оксимарона, который оказался предателем, выступил на стороне вражеской стороны и решил э, от греха подальше свалить в Стамбул. Но некоторые россияне и некоторые россиянки стали утверждать иностранным корреспондентам вот так вот со слезами на глазах, что, мол, в России нет никакой стабильности и камня на камне не осталось отправки человека это значит что вот я порядочный россиянин как вы знаете я могу по всяким стамбулам лазить просто так и возвращаться могу тоже а вот они почему-то вернуться не хотят. Как же так? Почему они не могут просто съездить, посмотреть на эту танцующую обезьяну и вернуться обратно? Тут же в этом трехминутном ролике выяснилось, что некоторые любители рэпчика оказались жесткими коллаборантами и были сотрудниками организации, которые были признаны иноагентами. Но мало того, что они вели подрывную деятельность в мозгах россиян, они еще и отказывались соблюдать общественный Порядок. Вынужденные иммигранты утверждают, что опасаются попасть в тюрьму в России без всякой на то причины. Пардон, а митинги против спецоперации они причиной уже не считают. Да? У нас идет спецоперация, власти предупредили, сказали, ну не надо там барагозить, пожалуйста. Нет, надо идти на митинг, писать запретные слова и потом бегать и ныть. «А, меня хотят посадить в тюрьму». Они это не считают достаточной причиной для ареста, прикиньте. А чего бы на Украине не выйти с таким же митингом на главной площади Киева с плакатами «Давайте все сдадимся русской армии» и мы сразу же увидим, что в демократической европейской стране тоже могут посадить ни за что, а то еще и расстрелять прямо на месте. Россияне с их слов вынуждены эмигрировать в Стамбул, спасаясь от какой-то кровавой гыбни, которая кровавая гыбня почему-то решила следить за культурой российской речи и еще раз ласково напомнить, что не надо употреблять устаревшее, вышедшее из употребления слова из пяти букв, а необходимо употреблять новое, модное, красивое, современное слово «спецоперация». Сейчас они все в один голос там утверждают, что уехали из России, потому что в ней нет свободы слова. А по факту уехали, потому что все их либердрисячие СМИ в один момент позакрывались, потому что лишились источников западного финансирования, потому что все, свифт закрыли. На самом деле, вы когда-нибудь смотрели эти либердрисячие каналы? У них все всегда плохо. У них в России может быть только хуже. Все очень плохо и будет только хуже. Их невозможно смотреть. Вот зайдете на такой канал, настроение испортите примерно так же, как я зашел на это Deutsche Welle. Зато обратите внимание на мощную манипуляцию сознанием, которая проходит красной нитью через все их ролики и статьи. Я выделил четыре тезиса, которые я от них слышу везде, всегда и постоянно. Первый тезис. Спецоперация, которую эти альтернативно одаренные личности называют войной, начата якобы по личной прихоти Путина. Без причин. Просто так. Напоминает гугенотскую мораль. Deutsche Welle вообще не стесняется и упорно называет спецоперацию вторжением. Третий тезис. Многие вынужденные иммигранты с их слов мечтают вернуться домой, но для этого им надо одну из двух. Либо чтобы закончилась спецоперация, но она когда-нибудь обязательно закончится. Либо чтобы в России рухнул весь институт власти. Вот не больше, ни меньше, который они почему-то именуют режимом Путина. Наш асимметричный ответ. Если для того, чтобы в Россию никогда не вернулся телеканал «Дождь», надо будет голосовать всю жизнь за Путина, я буду ходить на каждые выборы и голосовать строго за Путина. Чтобы вы там и оставались, за рубежом. В России вам не место. И последний четвертый тезис, которым они пытаются нас напугать, спецоперация якобы привела к колоссальному экономическому кризису внутри России. Ребята, мы видели гиперинфляцию 90-х, нас уже ничем не напугаешь. Ну поднимется цена в два раза на товары, ну через пару месяцев зарплата до этого уровня дорастет, и все встанет на свои места. Так было, так есть, так будет, мы уже привыкли к таким стрессам. Deutsche Welle утверждает, что всего Россию покинуло около 200 тысяч человек. Туда ему дорога вместе с обезьяной-оксибароном. И, и все как один говорят, что из-за спецоперации они в России нормально жить не могут. Я могу, они не могут. Что такое нормально в их понимании, они не пояснили. Подозреваю, что если бы не началась династификация Украины, то эти 200 тысяч предателей продолжили бы ковыряться в мозгах россиян, вживляя им чуждое нашему роду народу ценности они там живенько обсуждают имела ли россия право выставлять европе счета за газ в рублях и мол западные все лидеры взяли вот собрались в кучку и постановили что мол в рублях мы рассчитываться не будем вернее не постановили они просто решили объявить компаниям, ну как бы объявление такое сделать, призвать их не покупать российский газ за рубли, просто призвать, вот выйти и сказать, эй, компании, пожалуйста, не покупайте у России газ за рубли, не приказать, а просто призвать, больше ничего Европа с этим сделать, увы, не может. Почему европейцам так не нравится платить за газ рублями? Потому что им придется эти рубли где-то брать. Либо брать у Центробанка нашего в кредит, либо еврики свои нести Центробанку и обменивать, чего тоже не очень хочется. А это означает потенциально как минимум снятие части санкций с Центробанка, что не нравится уже европейским лидерам. Бизнесу-то абсолютно похрен, в какой валюте рассчитываться, хоть бартером, лишь бы товар был обменен на товар. Они могут попробовать заработать рубли, ввозя свои товары в РФ, но это нельзя, ибо санкции. И есть еще третий вариант, самый геморройный, это где-то купить рубли в третьих странах. Но, как понимаете, объемы будут совсем не те. Европейцы пытаются обвинить Россию в шантаже. Раньше думать надо было. В качестве протеста против оплаты газа рублями Евросоюз думает о том, чтобы как бы так бы сделать, чтобы полная энергетическая эмбарго России объявить. Но газ-то надо где-то брать. Обратились к Катуру, что-то как-то не помогает. Обратились э, к Эмиратам, тоже как-то не дают. Потому что они смотрят там со своей колокольни, как Евросоюз поступает с другими партнерами и не торопятся наращивать объемы. Им особой разницы нет. Либо в условиях дефицита российского газа ты продашь 100% своего газа по 150% цене, либо в условиях дефицита российского газа ты нарастишь объемы и 150% своего газа продашь по 100% цене. Одинаково получается. Евросоюз утверждает, что запрет на импорт энергоносителей нанесет серьезный удар по экономике России. И, внимание, еще один их любимый штамп. В России ведь больше ничего нету. Ни кушать мы не можем, ни технику свою произвести не можем. Мы вообще ничего не можем с их слов. И причем подается эта фраза так, как будто мы не можем, не сможем и никогда, ни по каким причинам не решим эти проблемы. А на самом деле все настолько серьезно, что Россия и технически, и морально готова полностью отрубить Европе газ и посмотреть, как она там будет мерзнуть. Да дело даже не в том, что им там бедненьким будет холодно, а дело прежде всего в том, что цена на энергоносители играет ключевую роль в экономике. Если Россия не будет свои энергоносители продавать вообще никому, то на внутреннем рынке их цена упадет до минимума. Создав соответствующие условия для развития промышленности и для мощного рывка вперед. Но я все-таки думаю, что наши пройдут скорее по проторенной дорожке и сольют газ либо в Китай, либо в Иран, либо в Пакистан, либо в Турции, куда-нибудь на восток. Там народу живет много. Там живет чуть ли не половина планеты. И не то, чтобы им газа не хватало. Они бы очень рады были купить у нас чуть подешевле, чем американцы будут продавать сланцевый газ в Европу, а Катар будет задирать цены на оставшиеся. Тем временем, россияне вовсю развлекаются в аккаунте Белого дома в Инстаграме. Россияне атаковали Инстаграм Белого дома и устроили флешмоб. Комментарии на русском языке под постами с цитатами президента США Джо Байдена и сотрудников американского правительства начали появляться в начале марта. Сейчас поток высказываний от россиян почти непрерывен, а высказывания на английском – появляются лишь изредка, как сказал Жириновский. Эй, слышь ты, как там тебя? Мы зашлем в Америку еще 50 миллионов русских и выберем там своего президента. Так россияне круглосуточно здороваются друг с другом, в аккаунте Белого Дома представляйте в комментариях, и устраивают перекличку. Привет, Доно, Доброе утро! Челябинск тоже просыпается. Привет всем с Сахалина! Доброй ночи, Москва! Доброе утро, Россия! Погода в Норильске минус 33, ясный ветер легкий западный 1,7 метра в секунду, Волгоград не спит. Всем доброе утро и удачного дня с Казахстана. Напоминаю, что в России часовых поясов довольно-таки дохрена, и россияне могут делать это круглосуточно. Поэтому русскоязычные комментарии в в аккаунте инстаграма Белого дома не затыкаются от слова совсем. Неважно какой пост публикует Белый дом, сразу появляются русские и пишут про мертвое море. Слышали? Это Путин убил. А у нас в России газ, а у вас? С добрым утром, Американская область. Не подскажете, а землю в Калифорнийской области в РФ раздавать будут сотками или гектарами? Всем привет, Крым с вами. Ну а что, Техасский автономный округ, кого губернатором поставим? Владимир Владимирович, мы захватили Белый дом. Что с ним делать? Может, МФЦ в нем откроем? Скажите, у вас растут березы или нам свои привозить? Комментаторы не жалеют времени на написание гимна России, патриотичных стихов и песен, а также рецептов борща, окрошки и холодца. Не обходится и без шуточек про медведей. Дальний Восток, доброе утро. Подскажите, какие витаминки давать Мишке, если он линяет? По улице Пушкина в районе фонтана бродит медвежонок. Видно, что домашний. Кто потерял? Нашим хорошего дня. Продам медвежат. К туалету приучены. Едят всех. Непьющее. Родословное. Недорого. Ребята, у кого медведь на гармошке играет, когти стрижете? А уж как реагирует на новые санкции? Пойду поставлю чайник на газ, летящей походкой все вышли из НАТО и скрылись из глаз, ведь закончился газ. И еще россияне затронули тему претензий, которые предъявляют к России лидеры других государств. Я удивляюсь, пишут россияне, как Россию еще не обвинили в гибели Титаника. А то скоро всплывут факты, что Дед Мазай с зайцами на лодке протаранил корабль. Да еще и черный ящик найдут и расшифруют. Американцы считают, что мы боты и наши комментарии куплены. Не понять им, что мы просто любим свою страну и поржать. Ребята, вы слышали новость? Цюкерберг одобрил призывы к насилию над русскими. Мне кажется, нужны диванные войска перенаправить на его страницу. В общем, господа бояре, если хотите присоединиться к флешмобу, аккаунт Белого Дома в Инстаграме ищите сами, потому что ссылка в описании уже занята нужнейшей карточкой от Альфа-банка. Берешь, заказываешь, тебе ее привозят, платить ничего не надо, обслуживание бесплатное, еще кэшбэк будешь получать и приветственный бонус в 500 рублей. Всего вам доброго, россияне!